Я Лора Ингрэм, и это going ракурс Ингрема из Вашингтона сегодня вечером. Спасибо, что присоединились к нам. Biden's Остров фантазии yeah, yeah. Байдена. Это focus. в центре внимания сегодняшнего ракурса. Joe Джо Biden Байден знает, что у него проблемы. Американцы не только выстают против президентства, его президентства, они выстают против него лично. Байден's Политический штаб Байдена, they they они it. это знают. Они не тупые, по крайней мере, совершенно тупые. Таким образом, их единственный другой вариант – Создать что-то вроде альтернативной реальности, в которой Байден превращается из глобалиста-разрушителя, которым он является, в защитника среднего класса. Мы наблюдаем изменение цвета синих воротничков. Экономика, которую мы строим. За последние два года, с тех пор, как я вступил в должность, мы построили больше, чем вы можете себе представить. Экономика растет уверенными темпами. Ребята, мне жаль их разочаровывать, но экономический план Байдена работает. Он работает. Кто сказал, что комедия в Америке мертва? Она жива и здорова. Просто понаблюдайте за Джо. Сейчас некоторые называли это неофициальным запуском его заявки на переизбрание в 2024 году, но это было примерно то же самое. Это была отстойная актерская игра, которую он привнес в Штат Союза, то же самое. Он всего лишь среднестатистический Джо, и ему действительно не все равно. Так много из вас чувствовали себя так, словно о вас просто забыли. Совершив академический переворот за последние четыре десятилетия, слишком много людей остались позади и с ними обращались так, как будто они невидимы. Может быть, это вы наблюдаете из дома. Вы задаетесь вопросом, существует ли еще путь для ваших детей, чтобы продвигаться вперед без необходимости уходить. Я понимаю. Он все понимает правильно. Он изложил это точно, потому что все больше и больше американцев чувствуют, что правительство работает против них, а не на них. Так что вы правы, они подавлены. И, к сожалению, он и его партия «Один мир» несут ответственность за все это. И никакие усилия по переосмыслению его старого обвишевая не изменят того факта, что при Байдене американцы отстают, в то время как Китай рвется вперед. Вместе растущее недоверие к правительству и растущий пессимизм в отношении направления развития страны указывают на уродливое будущее в ближайшей перспективе. И его очевидные шаги по переименованию себя, опять же, в своего рода героя рабочего класса, потерпят такой же впечатляющий провал, как и его законы снижения инфляции. Команда президента просит вас буквально приостановить реальность, чтобы поддержать Байдена в 2024 году. Помните человека, который открыл южную границу для картелей и преступников. Теперь Теперь мы должны верить, что он заботится о рекордных передозировках. Добро пожаловать на Остров Фантазий, издания Байдена. Фентанил убивает более 70 американцев в год. Так что давайте начнем масштабную кампанию по прекращению производства фентанила при продаже и незаконном обороте с помощью большего количества машин для обнаружения наркотиков, досмотра грузов, остановки таблеток и порошка на границе. Хорошая попытка. Но, конечно, как мы уже упоминали вчера вечером в ракурсе, большинство наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты, не проходит через пункты въезда. Но хорошая попытка. Подразумевать, что большая часть фентанила поступает через порт въезда, неверно. Это ложь. Большинство фентанилов захватывают этот порт въезда, потому что они полностью полностью укомплектованы персоналом, и каждая машина останавливается. Но между портами въезда, как вы сказали минуту назад, 1,2 миллиона человек получили ранение. Вы думаете, им действительно есть дело до 70 американцев, погибших от фентанила, правда? Нет, они этого не делают, потому что они это сделали. Они охраняют границу. Тогда человек, которому Уолл-стрит помогла избраться, пытается убедить всех нас в том, что давайте забудем о Мэйн-стрит. Он их парень. Слишком много десятилетий мы импортировали проекты и экспортировали рабочие места. Теперь, благодаря тому, что вы все сделали, мы экспортируем американскую продукцию и создаем американские рабочие места. Мы собираемся сделать так, чтобы цепочка поставок для Америки начиналась в Америке. Цепочка поставок начинается в Америке. Он обычный Дональд Трамп. Он звучит так, как будто сделан в Америке. Байдену следовало бы прямо в этот момент надеть шляпу мага. Это было бы идеально. Дело в том, что при Байдене, конечно, торговый разрыв США с Китаем достиг второй самой высокой отметки за всю историю наблюдений. 382 доллара 9 центов. Миллиард. Китай сделал Хантера богатым. И теперь Байден делает Китай богатым. Чертовски хорошая работа, Джои. Жаргон и и и in America, просто проверен опросом. Его люди знают, что это то, что действительно предпочитают американцы. Американские рабочие места сделаны по-американски, американский фокус первого. Но когда дело доходит до драки, Байден всегда уступит, когда Европа требует, чтобы он внес изменения, и это всегда противоречит нашим интересам. Мы можем внести некоторые изменения, которые в корне облегчат европейским странам участие или самостоятельность. Мы никогда не собирались исключать людей, которые сотрудничали с нами. Мы собираемся продолжать создавать рабочие места на производстве в Америке, но не за счет Европы. Прошлой ночью мы все должны были притвориться, что, наверное, этого не слышали. Помните, это остров Фантазий Джо? Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем и делаем Америку сильнее. Мы инвестируем в американские инновации и промышленность, которые определят будущее. Это, на мой взгляд, план синих воротничков по восстановлению Америки и реальным изменениям в вашей жизни. Но здесь у нас дома инфляция снижается. Продовольственная инфляция снижается. Зарплата на дом выросла. И точка. Реальные люди, которые действительно ходят в продуктовый магазин, знают, что фальшивый популистский акт Байдена разваливается на части. Если бы оскорбление нашего интеллекта было спортом, Джо был бы золотым призером. По любым меркам, американские семьи с трудом могут позволить себе даже самое необходимое. А теперь почему? Потому что их заработная плата не поспевает за инфляцией. Мы находимся в резком падении, а Байден отказывается усилить контроль. Вместо этого он играет понарошку в надежде, что вы слишком глупы, чтобы понять, что он разбивает самолет. Но подождите минутку. По крайней мере, он объединяет Америку. Вчера вечером президент Байден добился того, чего никогда не смог бы сделать Кевин Маккарти, а именно объединение зала. Пытаясь как бы подарить всем цветы в начале этой речи, которая действительно задала Тон Байдену, пытающемуся показать, что он может работать с другой стороной. Еще раз, какую речь смотрели эти люди. Он обслуживал одну из самых раскольнических и антиамериканских группировок в мире БАЛМ, в то время как он притворялся, что заботится о правоохранительных органах. Большинству из нас здесь никогда не приходилось вести таких разговоров, Какие приходилось вести коричневым и чернокожим родителям со своими детьми? Я знаю, что большинство полицейских и их семьи – хорошие, порядочные, благородные люди, подавляющее большинство. Но то, что случилось с Тайри в Мемфисе, случается слишком часто. Мы должны сделать лучше. Мы должны сделать лучше. Предъявлять обвинение всем американским правоохранительным органам в связи с трагическим случаем Тайри Николса, чернокожего мужчины, погибшего от рук чернокожих офицеров. В этом нет никакого смысла. Это призвано разжечь расовую напряженность. Это не предназначено для того, чтобы подавить ее. Отвратительные и кровожадные люди должны преследоваться по всей строгости закона. Расследование, судебное преследование, мы надеемся, восстановит справедливость. Но почему Байден с его новообретенным сочувствием к рабочему классу не обсудил реальную реальность работы полиции сегодня? Удержание и набор персонала снизились. Массовая нехватка сотрудников правоохранительных органов в крупных городах. Это делает жизнь там более опасной, а преступников более наглыми. Не говоря уже о растущей опасности для офицеров, которые держатся стойко, потому что любят свою работу. Такие офицеры, как Питер Джервинг, 37 лет. 37-летний мужчина, который был застрелен вчера рано утром в Милооке. Следователи говорят, что 37-летний мужчина и его напарник из полиции пытались остановить подозреваемого в ограблении терела Томпсона. Подозреваемый выстрелил в офицера Джервинга. Офицер Джервинг выстрелил в ответ: Томпсон не выжил. 37-летний офицер позже скончался в больнице. Это душераздирающе. Это произошло примерно в 90 минутах езды от того места, где Байден сегодня разговаривал со своими приятелями по профсоюзу в Висконсине. Но никаких упоминаний от Байдена. Может быть потому, что человек, убивший офицера Джервинга, только что был в суде в понедельник для вынесения приговора по двум делам о наезде и побеге. Судья приговорил Томпсона к четырем месяцам заключения в исправительной палате, но затем он остался или отложил это наказание на год испытательного срока. Также на этой неделе офицер спортивной полиции Маки Шонс был застрелен в понедельник во время звонка о беспорядках в семье мужчине, страдающему психическим расстройством. В минувшие выходные 26-летний офицер полиции Нью-Йорка, не работавший при исполнении служебных обязанностей, был убит выстрелом в голову во время ограбления Бошей. Он умер только вчера. А всего несколько часов назад в Филадельфии офицер был застрелен во время обыска автомобиля. К счастью, он выжил, но сейчас находится в критическом состоянии. Это мир, который помогли создать сторонники Байдена сам Байден. Мир, в котором преступники правят улицами, а полиция демонизируется. Мир, в котором хорошим трудолюбивым людям приходится совершать набеги на свои пенсионные счета, чтобы оплатить счета. И в то же время мир, в котором Китай маневрирует нами, а наши союзники пользуются нами в своих интересах. Тот, где не слышат американских граждан, а обслуживают нелегальных иностранцев. Это безумие. И это не фантазия. Это американская трагедия, и пришло время перевернуть страницу. Вот в чем дело. Сейчас ко мне присоединяется Виктор Дэвис Хенсон, старший научный сотрудник Института Гувера, и Нет Райан, генеральный директор американского большинства. Нет, что вы думаете об этой попытке Байдена развернуться к своего рода популистскому расцвету? Почти склоняясь к популизму Америки первого, когда мы знаем, что он, знаете ли, про прогорклый глобалист в глубине души. Да, ложь в лицемерии. Опять же, лжец лгуд, а у него 50 карьера лжеца. Это просто пустые слова, глупые бессмысленные банальности и надежда, что на самом деле никто не обращает внимания. Отложите свое неверие и не верьте своим лживым глазам. Просто послушайте, что я должен сказать, когда на самом деле все его действия указывали на прямо противоположное. Я думаю, что он явно пытается украсть часть популизма Первой Америки, когда они вступают в президентские выборы 2024 года. В надежде, что опять же, возможно, избиратели с низким уровнем информации в президентский год на самом деле не будут следить за тем, что происходит в этой стране. Потому что каждый день американский народ продается в торговле по вопросам внешней политики и миграции. Это одна из тех вещей, когда он говорил о некоторой общественной безопасности и доверии по в местных районах, поскольку он руководит национальным беззаконием на южной границе. «И вы думаете об общественной безопасности и доверии американского народа, опять же в значительной степени продан СССР», — сказал он. «Каждый день. В какой момент он говорит об ответственности полиции?» «В какой-то момент вы могли бы подумать, что должна быть ответственность для наших лидеров в Вашингтоне, которые каждый день нарушают доверие американского народа. И я надеюсь, что американский народ проснется и поймет, что я больше не собираюсь слушать вашу ложь. Реальность совсем иная, и пришло время нам действительно изменить ситуацию». Если у Нильсона есть рейтинги или какие-либо признаки, публика буквально отключается от него. Я думаю, что он снизился примерно на 29%. Так что люди просто говорят «нет», «спасибо», «не хотят слушать». Сейчас Виктор и только что вышедшее интервью, Байден поговорил с Джуди Вудраф из ББС и продолжил играть объединяющую роль. Смотрите. Большинство американцев придерживаются мнения, что у нас это получилось, это стало слишком подло. Это стало слишком личным, вызвало слишком много разногласий. И я думаю, что одна из вещей, послание, которое они послали на последних выборах, было «давайте, работайте вместе, сделайте что-нибудь для нас». Викторий, во-первых, он выглядит так, словно спал прямо там. Я думаю, что это был тяжелый день в дороге, а это тяжело для Байдена. Но действительно ли кто-нибудь на это купится? Нет. «Так говорил человек, который назвал половину страны полуфашистами». И поэтому каждый избирательный цикл, а мы начинаем один из них, они попадают в эту псевдонаселенную форму. Мы видели это с Хилари Клинтон. Помните, когда она пила и напивалась, пила производителей котлов? И поэтому мы всегда сталкиваемся со старым Джойс Скрэнтона, многолюдным кандидатом. И о чем он говорит, о рабочих местах и о том, что правительство собирается помочь, а мы собираемся экспортировать. Он выступал с такой же речью Лора 15 лет назад. Он приехал сюда, в Калифорнию. Он сказал, что собирается открыть новый завод. Это даст американцам рабочие места. Он собирался управлять именем. И это была, по сути, раздача 500 миллионов долларов закадычным капиталистам, которые вложили средства для Обамы в завод, который назывался, помните, «Силиндра». Это была хорошая речь. Это примерно то, что касается популизма. Настоящий популизм — это любовь к Соединенным Штатам и особенно к среднему классу. Это защита границы воздушного пространства. Это почтение к основополагающим датам Америки, Конституции 1776 года, а не 1619 года. Популизм хочет создавать вещи, воздвигать статуи почтения, песни и традиции. И да, она верит в объединение людей, но объединяет их, делая расу второстепенной для того, кто вы есть. И эта прибрежная элита, представителем которой он стал, противоречит всему этому. Так что это своего рода капитализм, сплавленный с Робертом Райхом, и мы собираемся ура-ура. И это примерно все, на что они могут пойти с этим псевдокапитализмом, псевдопулизмом, потому что в основном им не нравится средний класс. Они никогда этого не любили. И им это не нравится. Я не думаю, что им нравится основание Америки при ее рождении. И они думали, что стало еще хуже, и это зрелость, и это красиво. Давайте позовем Неда сюда. Нет, был еще один один показательный момент из того интервью ББС. Посмотрите на это. Одна из вещей, которые республиканцы считают приоритетными для себя, это расследование вашей семьи, вашего сына Хантера. Публика не обратит на это внимания. Они хотят, чтобы эти ребята что-то сделали. Если единственное, что они могут сделать, это выдумать что там моей семье, это не зайдет очень далеко. Нет, вот он снова разыгрывает из себя жертву. Я думаю, что республиканцы в палате представителей могут много изучить, и опять же они не могут этого сделать. Они не смогут много исправить в законодательстве и политике, но надзор, подотчетность и прозрачность, которые, я думаю, они могут обеспечить, изучив Хантера Байдена и его очень сомнительные деловые отношения с Китаем с Украиной. Другие вещи, которые произошли с ним, я думаю, что, сэр, американский народ заслуживает того, чтобы знать. Пресса, корпоративный пропагандист сделали все возможное, чтобы скрыть это от американского народа, и мы точно знаем, что 9% избирателей в штатах, находящихся на поле битвы. Если бы они действительно знали о Хантере Байдене, его ноутбуке и его коррупции, изменили бы свой голос, если бы знали сэр это. И если бы это произошло, Дональд Трамп получил бы Белый дом, уходя. Для этого немного поздновато, очевидно, для Трампа, но американские народ народ все еще заслуживает того, чтобы знать, что происходит с Хантером Байденом и его деловыми отношениями. И как насчет этих 10% для большого парня? Кто это? А если это Джо Байден, то какова была его роль в этих коррупционных деловых сделках? Может быть, именно поэтому воздушные шары просто пролетают мимо. Виктор и Нет, рады видеть вас обоих. И говоря о дебатах по поводу планов Байдена на 2024 год и о том же интервью ББС, он все еще немного потанцевал вокруг этого вопроса. Вчера вечером я слышал, что люди говорили, просто понаблюдайте за Байденом. Боже мой, возраст больше не проблема. Люди должны просто наблюдать за мной. Похоже, вы бежите. Я принял это решение. Я думаю, таково мое намерение, но я твердо принял это решение. Сейчас ко мне присоединяется Ньют Гингридж, бывший спикер Палаты представителей, корреспондент Fox News. Ньют, мы наблюдаем за ним. Так что это именно то, что мы делаем. Но является ли это разовой сделкой с Байденом? У него это было. Либералы, я думаю, остались довольны речью. Демократы казались вполне довольными собой. Но что вы думаете обо всем этом в конце дня? Посмотрите, я думаю, он снова хочет баллотироваться. Я думаю, что он попытается баллотироваться снова. А вы знаете, у президентов есть огромные суммы денег, которые они могут потратить. У них есть целые кабинеты министров, чтобы работать на него. Так что я бы не стал автоматически предполагать, что он не сможет получить номинацию. Джимми Картер победил Тедди Кеннеди, Джеральд Форд победил Рональда Рейгана. Действующие президенты обладают огромным уровнем власти. С другой стороны, чем больше страна видит разрыв, и мне нравится ваш пример с островом Фантазий. Вы знаете, люди сидят дома и живут своей жизнью. Вы знаете, он не описывает Америку, в которой я живу. И он так явно нечестен по поводу границы, по поводу Китая, по поводу дефицита бюджета. Я думаю, что последние опросы CBS показали, что его база составляет около 24%. Сейчас эти 24% это тяжело. На данном этапе вам очень трудно собрать воедино даже кандидатуру. И отчасти вопрос будет заключаться в том, хватит ли у кого-нибудь в демократической партии смелости баллотироваться. Я думаю, что если один из губернаторов будет баллотироваться, у Байдена почти сразу же возникнут проблемы. И я думаю, что демократы вроде как знают, что они застряли с Байденом уют. Я сказала это вчера вечером. Я собираюсь придерживаться этого, потому что вот их альтернатива. Я люблю водную политику. Признаюсь, я помешана на водной политике. Я думаю, это так важно, не так ли? Как будто мы могли бы просто оторваться прямо здесь, втроем, не так ли? Мы согласны с тем, что это так, это важнейший компонент жизни. И мы также согласны с тем, что это очень ценно. О, Боже мой, Ньют. Благослови ее, Господь. Она попадет в билет в 2024 году. Водная политика такова. Я так не думаю. Во-первых, среднестатистический американец должен знать, что если Байден баллотируется в 82 года, чтобы дослужить до своих 86, то вероятность того, что вице-президент заменит его, очень реальна. И в этот момент вы должны сказать Камала Харрис. Я подумал, наблюдая за губернатором Хакаби, Хакаби Сандерсом, вчера вечером, я подумал, что она проделала такую отличную работу. Я бы с удовольствием посмотрел дебаты между губернатором Сандерсом и вице-президентом Харрисом. Харрис все больше и больше кажется мне пятый классником. Если вы посмотрите это прямо сейчас, у вода действительно важна, хихикайте, хихикайте. О чем бы вы с ней не говорили. Пространство действительно важно, хихикайте, хихикайте. Давайте отвлечемся. Это похоже на субботний вечер в прямом эфире, за исключением того, что она настоящий вице-президент. А как насчет Ш Б. Фритцкера? У нас есть Гевин Ньюсом. Они оба, возможно, бросят свой Шляпу на ринг. Гредхен, Уитлис, Уитмер. У вас целый арсенал талантов. Одна из замечательных черт Америки заключается в том, что многие люди становятся амбициозными. Вы увидите это на стороне республиканцев, где, по моим предположениям, будет 8, 10 или 12 кандидатов. В какой-то момент кто-то на стороне демократов решит начать баллотироваться. Очевидно, что губернатор Калифорнии, крупнейшего штата с огромными возможностями по сбору средств, по определению является грозным. Я думаю, губернатор Мичигана, вы упомянули Уитмер, я думаю, она очень грозная. Но там есть много людей. Мерфи в Нью-Джерси ну, занимается Джерси самофинансированием. Если он хочет баллотироваться, он может позволить себе просто pay. купить целую предвыборную кампанию в духе традиции Блумбок. Так что я нисколько не удивлюсь, если в настоящее время появится кто-то, кто заменит Байдена. И правда в том, что все проблемы, о которых вы говорили сегодня вечером, и я подумал, что шоу до сих пор было потрясающим. Все они реальны, и все они становятся все хуже. Ситуация на границе становится все хуже. Кризис с Фентанилом усугубляется. Преступность на улицах становится Становится все хуже. Экономика – это катастрофа. Люди забывают, что все эти цифры безработицы полностью вводят в заблуждение. Прямо сейчас у нас всего 62% участия взрослого населения в экономике. Даже у французов этот показатель составляет 74%. Когда французы бьют нас, у нас неприятности. Здорово видеть вас снова в шоу. Прошло слишком много времени. Большое вам спасибо. Сегодня фейерверк на капиталистском холме. Комитет по надзору Палаты представителей провел первые слушания о том, чем занимается Твиттер в 2020 году. Конгрессмен Джим Джордан, который участвовал в сегодняшних слушаниях, и Рэнди Дивайн, чья работа в 2020 году была результативной большой и центральной. Вот следующая информация с обновлением ними Сейчас в первый раз с момента публикации этих взрывоопасных файлов в Твиттере Комитет по надзору Палаты представителей привлек бывших руководителей технологического гиганта за их роль в подавлении истории с ноутбуком Хантера Байдена. А теперь, когда вы это слушаете, обратите внимание на снисходительность со стороны одного из самых злостных нарушителей. Если это не нарушало вашу политику и они не сказали вам, что это подделка, не сказали, что она взломана, почему вы ее удалили? Компания приняла решение, в котором было установлено, что она действительно нарушает политику. В то время это не было моим личным суждением. Я думаю, вы, ребята, хотели это снять. Я думаю, что вас, ребята, разыграл ФБР. Итак, правительство заявило о ваших условиях предоставления услуг, которые не должны соответствовать первой поправке. Но правительство заявило, что мы не считаем, что эти учетные записи соответствуют вашим условиям предоставления услуг. Пожалуйста, снимите их. Вы видите там проблему, мистер Рот. Мистер председатель, я вижу мигающий красный свет. Я рад ответить на вопрос. Считаю ли я, что это ценное использование времени ФБР? Нет. Но я не вижу в запросе на пересмотр проблемы в соответствии с первой поправкой. Нет. Разве он не был тем пижамным мальчиком из Абамаке? Вроде как разлученным при рождении. Однако не только конфронтационные моменты сделали слушание довольно убедительным. Произошло еще одно странное происшествие. 3 июня 2018 года иранский Айтала Хмени. Это сделал Твиттер? Для меня это звучит как новый зеленый курс. Помимо удобно рассчитанных проблем с электричеством, демократы сами вмешивались в ситуацию. Меньше похоже на Твиттер, как специальный советник Мюллер сделал вывод о компании Трампа в 2016 году. Хотел приветствовать вмешательство России в выборы. Все вы, сидящие здесь сегодня, были совершенно правы, будучи крайне обеспокоены законностью этой истории. Мои коллеги пытались разжечь ложный скандал по поводу этого двухдневного упущения в их способности распространять пропаганду Хантера Байдена на частной медиаплатформе. Глупый даже не начинает улавливать эту навязчивую идею. Все в порядке. Сейчас к нам присоединяется конгрессмен Джим Джон. Член Комитета Палаты Представителей по надзору, и председатель судебного комитета Палаты Представителей. Также с нами Миранда Дивайн, обозреватель Нью-Йорк Пост, корреспондент Fox News, автор книги ноутбука зада. Конгрессмен, слышали ли вы сегодня от кого-нибудь из свидетелей что-нибудь, что вас удивило? Нет, на самом деле нет. Мы знаем, что он не был взломан, история не была фальшивкой. И это не нарушало их политику. Но все же они заблокировали его. И я думаю, что причина, по которой они заблокировали его, заключается в том, что ФБР, правительство, подготовили их. В течение нескольких недель они встречались с ними. У ожидайте взлома и слива, грядет операция по взлому и утечке информации. Ожидайте, что мы думаем, что это произойдет». Они организовали им всем еженедельные встречи, электронную почту, общение через суперсекретное приложение «Телепортер», которое они использовали. А затем, когда появилась эта история, они были готовы удалить ее, хотя для этого не было никаких причин. И поэтому я думаю, что мы видим здесь то, что сказал профессор Терли. «У вас суррогатная цензура, давление со стороны правительства». Им не нужно было ничего прямо говорить. Они знали, что у них восприимание, аудитория. 9% из них демократ. Им всем не нравится Трамп. У них была восприимчивая аудитория, и они подготовили его к этому моменту, и, похоже, это сработало. Так что я не знаю, узнали ли мы здесь много нового, кроме давления со стороны правительства на частной компании, требующие закрыть счета просто потому, что они им не нравятся. Так вот, Миранда, когда они обсуждали блокировку статьи Нью-Йорк Пост о Хантере Байдене, бывший главный юрисконсульт, в Twitter сделал комментарий. Твиттер сообщил Нью-Йорк Пост, что он может немедленно начать писать в Твиттере, когда удалит исходные твиты, что позволило бы им снова ретвитить тот же контент. Нью-Йорк Пост решил не удалять свои оригинальные твиты, поэтому через две недели Твиттер сделал исключение, чтобы ретроактивно применить новую политику к публикуемым твитам. Оглядываясь назад, Твиттер должен был немедленно восстановить учетную запись пост. Миранда, это вина мэра? Вроде того, но вся эта мифология говорит о том, что каким-то образом это была всего лишь 24-часовая цензура. Прошло более двух недель с тех пор, как аккаунт New York Post был заблокирован. Поэтому, когда она сказала, что сообщение можно было снова опубликовать в Твиттере, нет, мы этого не делали. Если только мы не поклонились и не удалили твит, который продвигал правдивую и достоверную историю. И, конечно же, мы отказались это сделать. Они хотели, чтобы мы подвергли самоцензуре, чтобы они не выглядели авторитарными цензорами, на которых их подстрекает ФБР. Теперь, конгрессмен, у нас есть анализ сегодняшнего слушания. Они притащили платформу социальных сетей сюда, в Конгресс. Они используют этот комитет в качестве оружия, чтобы сделать это снова. Целое слушание по поводу 24-часового сбоя в политической операции «Правого крыла». Именно поэтому мы здесь прямо сейчас. Конгрессмен, это будет их рефреном, что, опять же, они играют такую многолюдную роль, что у американцев есть реальные проблемы, там происходит много чего. Людям нужна помощь, и вы все сосредоточены на Хантри Байдене. Это то повествование, которое они пытаются изложить. Мы сосредоточены на первой поправке, праве на свободу слова, праве говорить так, чтобы вы могли общаться, на платформе, которая теперь стала публичной площадью. Я бы вернулся к своего рода фундаментальному вопросу. Почему ФБР отправляет аккаунты в Твиттер и говорит, что, по нашему мнению, они нарушают вашу. Ваши условия предоставления услуг Twitter. Почему они это делают? Одно дело, если это действительно похоже на какую-то террористическую деятельность, и они должны это сделать. Но это были всего лишь вопросы выборов. Это высказывание людей. Почему ФБР так поступает? Для меня это своего рода фундаментальный вопрос. И это действительно, я думаю, суррогатная цензура, нападение на первую поправку и наши право высказываться. О котором я всегда говорю, что право, которыми мы обладаем в соответствии с первой поправкой, самое важное, это ваше право говорить. Потому что, если вы не можете говорить, вы не можете делиться своей верой, вы не можете обращаться с петициями к своему правительству. У вас нет свободы прессы. Это самое фундаментальное право, которое у нас есть, и это именно то право, которое ФБР пыталась ограничить. И Миранда, кстати, об этом Юэль, Рот из бывшего руководителя Twitter, похоже, он не поверил во всю эту историю с первой поправкой. Снова и снова мы видели, как речь небольшого числа оскорбительных пользователей отталкивала бесчисленное множество других. Неограниченная свобода слова, как это не парадоксально, приводит к меньшему количеству высказываний, а не к большему. И наша работа в области доверия и безопасности заключалась в том, чтобы попытаться найти соответствующий баланс. Рент, я все еще пытаюсь разобраться в том, что он сказал. Неограниченная речь ведет к меньшему количеству высказываний. Что? Что это такое? Хорошо. Он пытается оправдать цензуру Твиттера в газете, которая только что опубликовала правдивую и достоверную историю. И это старейшая газета в стране, четвертая по тиражу, и они подвергли цензуре нас. Они сделали это по указанию ФБР. Джоэл Рот, парень глубоко пристрастный, признался, что писал в Твиттере о том, что в Белом доме Трампа были нацисты И поэтому ФБР толкало открытую дверь Реальный вопрос в том, почему ФБР вмешалась в другие выборы на выборах 2020 года, чтобы защитить Джо Байдена Предоставив эту уничижительную информацию, которая содержалась на ноутбуке, который был в статье «Нью-Йорк-Пост» Конгрессмен Миранда, рада Паррисмен. видеть вас обоих сегодня Миранда. вечером. Спасибо. И в то время как Джо Байден, Байден продолжает преуменьшать китайскую Байден угрозу, губернаторы и республиканцы Байден. делают все возможное.